Приду на урок со спитым лицом Твой бойчик так против Наших тусовок Но мне все равно Я снова жду ночь чтобы спеть под окном Самый клевый девчонок